Туз воды. Она ждала любви, и время ожиданий плескалось в странном ритме, то замедляя ход событий, то превращая десятилетия в секунды. Ей был неведом страх, влекло одно желание – соединение с любимым. Так горизонт соединяет небо с океаном, и за пределами пространства бытия в любви мечталась жизнь. Изображение карты. Порывистый ветер приносит запах моря и отрывистые крики чаек. В сюжете переплетаются кружевая и военная форма, романтика и авантюризм. Девушка туза воды необычайно романтична, обладает сильным чувственным магнетизмом и готова отправиться в путешествие по воде. Вода – символ чувств, текучая и пассивная стихия, но и наша героиня не производит впечатления активной особы. Она умеет ждать и привлекает именно внешним спокойствием. Это состояние так называемой активной пассивности, в котором больше провокации, чем желание покоя. Прелестница готова отправиться в увлекательное плавание по волнам чувств. Мысль о возможности нового приключения ее возбуждает. Она воплощенный приз, очень хорошо знающий себе цену. Если ее кто-то получит, то как награду, достойную самого лучшего и мужественного претендента. Обратите внимание, девушка накинула на себя мужскую одежду. Похоже, что это военный китель. В детали есть глубокий смысл. Во-первых, мужские вещи, особенно такие подчеркнуто мужские, как военная форма, усиливают янскую энергию женщины, внутреннее мужское начало, активизируют анимус. Девушка туза воды внутренняя очень женственна, пассивна и восприимчива, поэтому всевозможными внешними средствами пытается компенсировать недостаток мужского начала. Надев мужской костюм, она поднимает свой внутренний потенциал, приобретая больше активной энергии. Во-вторых, эта одежда неизбежно несет на себе запах мужчины, а девушка туза воды необычайно чувствительна. Резкий новый запах ее возбуждает, порождая эротические фантазии. Поэтому карта иногда может указывать на важную роль аромата. Значение карты. Новые впечатления, знакомства, связи. На возникновение новых ситуаций намекает стоящий на рейде корабль. Также туз воды может указывать на конкретный персонаж. Девушку романтичную и эмоциональную. Она легко доверяется волнам своих чувств не думая о возможных опасностях. Помните Соль и Капитана Грея из романа Грина «Алые паруса»? Такой Соль нам представилась героиня стихии воды, вся в ожидании любви и неизвестности. Мы задавали Таруманары вопрос, что же стало с влюбленной парой после женитьбы? И поняли, что история Соль — это история женщины с преобладающим чувственным началом, История нашей героини из туза воды. Неправда ли любопытно проследить дальнейшую судьбу персонажей алых парусов? Похоже, что эта история в изображениях масти воды Таро монары. Состояние внутренняя готовность к приключениям и новым чувствам. Выжидательная позиция с одновременной уверенностью в успехе. Характеристика отношений. Отношения очень романтические, влекущие. Возможно, мы имеем дело с самым началом знакомства. Если речь идет о паре, то один из партнеров очень чувствителен к знакам проявления внимания. Физическое состояние, привлекательность, внутренний магнетизм, неторопливость в движениях, томность. чувство. Эмоциональная отзывчивость. Кто-то готов отправиться на поиски приключений. Обратите внимание на то, что если эта карта окажется в позиции чувств, то стоит внимательнее выбирать духи. Чувственные запахи могут сыграть далеко не последнюю роль. Предупреждение карты. Надо быть внимательной. Один неверный шаг – и можно вляпаться в какую-нибудь историю с последствиями. Есть готовность, но отсутствует опыт и осторожность. Совет карты. Пускайся в новые приключения. Нарабатывай чувственный опыт. Астрологическое соответствие. Стихия воды. Чувства, эмоции, ощущения. Лето.